Упала стынущих озера Хоси, И лес шумел тяжелый рыжий грибок Так удивительно сияла проси, Наполненная стаей птиц крикливой Катился в небе пряником беспечным Октябрьского солнца круг янтарный Прощаясь с бабьим летом быстротечным, тепло мелькнувшим в беге календарным, А дождь с победной барабаной дробью Уже на подступах к душе и до. Что холода грядут, не верь, попробуй, Мы хороводом времени ведомы. Катился в небе пряником беспечным Октябрьского солнца круг янтарный. Прощаясь бабьим летом быстро течным Теплом мелькнувшим в беге календарном И скоро осень будет карнавалена Кружит листву, срывая в вихре танца Любуйся листопадом беспечально, Ей ищи в природе постоянство. Катился в небе пряником беспечным Октябрьского солнца, Круг янтарный Ощаясь бабьим летом быстротечным, Теплом мелькнувши в беге календарном. Сился в небе пряником беспечным Октябрьского солнца круг янтарный Прощаясь с бабьим летом быстро отечным Тепло мелькнувшим в беге календарным. Прощаясь с бабьим летом быстро отечным. Тепло мелькнувшим в беге календарно.